Всем привет, ребята! Вы на канале Марк. И здесь, короче, мы появились в очень старой игре. Надеюсь, кто-то хотя бы не помнит. Здесь мы должны строиться... Ой, то есть строить, короче, убежище от различных монстров. Волна э -э, скоро будет. Поэтому я сразу начну строить. И думаю, что мне надо построить такой хороший. Хороший дом или может быть просто платформу потому что мне кажется я не успею делать дом так хорошо давайте мы сейчас простроимся я вас позову как только мы сделаем то есть я сделаю дом пау ребята вот до чего я дошел я просто сделал обычный можно сказать бокс да, бокс и здесь я могу просто удалить одну вещь и смотреть, что происходит. Ну, тут происходит, что происходит. Волна опять. У нас... Так, подождите. Что тут? Эта волна длилась все это время или что? Через 40 секунд начнется война. О, вертолетик падает прыжок. А ладно, придется сдать еще долго. За, За какой долг, если мало? Все, вот здесь мы запомним, что здесь у нас будет дверь. Хотя мы и так запомним, что здесь у нас будет дверь, потому что это дверь. Что? Нажмите на любую. Что? Осталось 118 секунд. А, это у меня просто щит. М да. Ну, давайте, давайте. Волна, Волна длится. Она вообще идет. Может, это просто заброшенная игра. Ну ладно, тогда переходим к другой игре. Вау! Я появился в каком-то режиме, где уже нет лагов. И это хорошо. О, ребят, посмотрите, какую форму могу одеть. Могу даже полицейскую. А, это. Нет, это не полицейская. Давайте оденемся вот в эту форму. И, значит, SCP... SCP-93. Закрыть двери или открыть? SCP-маска. Готовы? А, я испугался. Раз, два, три, откроем. Это SCP-маска. Ребята! Нееет! Так, значит, ружье достаем. Стоять, SCP-маска! Это полиция. И Ты меня закрыл? Нет! Уди, уди, уйди. Так, э, еда. У меня есть жрачка, я могу жрать. Э, SCP-3000. Я не знаю, что, э, что это за SCP, честно говоря. делать Я понял, что делать Надо просто валить Короче, мне меня попались какие-то странные челы Они просто все говорят имена игроков наш. То есть игроков, короче Так, носить форму я не могу, как я понимаю Я могу носить форму бандигана Так, у меня есть фонарик Это хорошо уже Давайте попробуем одеть потом. А, нет, я не могу. Хорошо. Так, значит, сейчас мы зайдем наверх. О, вот это красивая форма. Блин. О, я смог одеть. Так, у меня есть шесть. Щит у нас на 4, да? Да. Опа. Ну, давайте посмотрим, что вот за этой вот штуковиной. Открыть. Это полиция. Не открывать никому дверь. Тебе конец, акула. Ты просто не знаешь, на кого ты напала. Акула. Перезагрузка. А, перезагрузка. Да. Акула. Блин, мне вообще не страшно. Вообще не, вообще не страшно эта акула. Что-то тут все вот эти вот монстры. Странно, они даже не могут меня убить. Давай тогда подойдем к следующему SCP. Ну, давайте, давайте. Длинный туннель, вот это SCP. А может SCP называется Бесконечность непредел? М да. Не ожидал, что такое будет. Ну, хорошо. Значит у нас SCP-513. О колокольчик. Колоколы. Ай, это SCP-терка. Ну, хорошо. А где SCP-статуя? Так, ребят, тут есть спуск какой-то вниз. Вот это уже страшно. <связывая> SCP-15. Понял, я понял. Все, до свидания, до свидания, до свидания. Желаю вам хорошего дня. Но мне пора. Все, до свидания. Подойдешь, я тебя пристрелю. Ребята, если вы вдруг поиграете вот в такой режим, не советую вам туда идти. А то вот-вот-вот-вот там очень страшно, очень. А, у меня 10 патронов. Сколько у меня обоим? Да. М -м -м, сейчас я вылечусь. Вот меня воняет. О, мне на секунду показалось, что это бита. Что там? Я жив. Я жив, и я здоров. Я жив, и я здоров. И я рад, что я здоров. Давай, давай, давай, давай. Блин, не могу. Давайте закроем дверь. Фу. Э, значит, давайте сейчас э, SCP 3008 Икея. Что? SCP поезд. Тревор существа и угу, понятно. Сереноголовый. <сих> Раз, два, три. А ты меня не сможешь победить, муха ха ха ха ха ха. Меня да, ищет Меня сейчас сожрут! он на меня идет. У меня щит. Уйди, у меня есть друзья, ты меня не победишь. А я с тенью головой. М -м да. Он, меня только чуть... он начинает мне КП наносить. Слышишь, ты? Медик. Ненормальный. Я сейчас медика позову, и тебя вылечит, брат. В скобочках нет пока. Короче, ребят, сюда возвращаться интересно, но ужасно. Вы знаете, кто это за щипи? Не-не-не-не, не you, -не он ну, почему ты плачешь, мальчишка? Это что? Братан, ты не... Ну да, ну да. Помоги, прошу. Давай сюда, прошу. <как> Ребята. Ты меня не дотронешь, Тронешь да, до трогай, не да. Уйди! <плых> Даже скример не показывается. Ладно, давайте сейчас на секунду станем вот этим. О! Да! Значит, у меня ружье и медицинская штука. Это хорошо, что у меня штука. У меня появилась еда и фонарик. Значит, переодеваемся и вот так. Ну, вот. Полноценный. Я думал, что ты человек. Не плачь, мой человек. Но плачь. ты не человек. Ну ты не да. человек. Понимаешь? <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> Ребята, <сосы> что? Эм, ну, ну, ну, как бы. Ну, я, конечно, все понимаю. Но то, что какашка маленькая а как он меня через щит меня ползу это ползун ребята ладно ребята на этом у нас ролик заканчивается ребят поэтому если вам понравился этот ролик ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока пока